Крейсер эволюции. Адмирал Нахимов готовится вернуться в строй. В ближайшее время для тяжелого атомного ракетного крейсера Адмирал Нахимов начнется формирование экипажа. В него войдут специалисты всех флотов, это около тысячи человек. До конца года экипаж начнет обучение в специализированных центрах. Адмирал Нахимов – это третий в серии атомных ракетных крейсеров проекта 1144 «Орлан». Его построили в 1987 году, но уже спустя 10 лет крейсер перестал выходить в море. В 2013 году было принято решение о полной модернизации и возвращении в строй этого корабля. После завершения работ Нахимов станет одним из самых мощных ударных кораблей в мире. На его борту уже установили новейшие ракетные комплексы, в том числе и Циркон, зенитные и даже противоракетные системы. Эксперты отмечают, что после модернизации крейсер выведет российский флот на новый уровень и прослужит не один десяток лет. Цирконы в арсенале. Как рассказали "Известиям" источники в военном ведомстве, для атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» проекта 1144 «Орлан» уже утверждены организационная структура и штатное расписание экипажа. Уточнены наименования должностей и квалификационные требования к специалистам. Формирование экипажа корабля начнется в ближайшее время. По утвержденному плану подготовки до конца года личный состав Нахимова должен начать обучение, которое пройдет на базе нескольких учебных центров ВМФ. Экипаж численностью около тысячи человек будет формироваться из офицеров и матросов всех военных флотов страны – Северного, Балтийского, Черноморского и Тихоокеанского. В частности, в его состав войдут специалисты, обеспечивающие боевое применение уникальных гиперзвуковых комплексов «Циркон». Фактически, это второй по количеству матросов и офицеров экипажа корабль в составе ВМФ России. Больше него — только на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». Сейчас корабль Северного флота завершает ремонт и модернизацию на предприятии Севмаш в Северодвинске. Впереди испытания перед приемом сдачей. Министр обороны России Сергей Шойгу в августе прошлого года заявил, что по окончании всех работ военно-морской флот России получит корабль, оснащенный мощным ударным вооружением, самыми современными зенитными ракетными и противолодочными комплексами. До этого гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов говорил, что все работы на адмирале Нахимове планируется завершить в 2022 году. Появление такого крейсера выведет российский флот на новый уровень. Адмирал Нахимов на сегодняшний день, самый мощный и самый крупный из надводных неавианесущих кораблей, рассказал известиям военный эксперт Дмитрий Болтенков. Можно сказать, это своего рода дредноут 21 века, набитый самым разнообразным вооружением, объяснил он. После модернизации Нахимов будет в разы сильнее, чем крейсер Петр Великий этого же проекта. Работы над кораблем ведутся давно, по сути, у него заменили все системы, оборудование, вооружение. На обновленном крейсере стоит современная система ПВО, имеется большой ракетный арсенал. Такой корабль может уничтожать любые цели, надводные, подводные, береговые и воздушные. Благодаря ядерной силовой установке он не ограничен по дальности плавания и сможет выполнять задачу в любом районе мирового океана. После модернизации он сможет прослужить еще лет 20. Такие крейсеры изначально создавались для борьбы с авианосными соединениями. После модернизации Нахимов сможет эффективно противостоять им, рассказал известием бывший начальник главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов. У адмирала Нахимова и так были хорошие ракеты, напомнил эксперт. А сейчас поставит еще более мощные системы, в том числе цирконы. Корабль океанской зоны, на атомном ходу, его можно куда угодно отправлять, хоть в Мексиканский залив, хоть к Тайваню, хоть в Индийский океан. Это мощнейший крейсер, и для поддержки наших сил в океане это великое дело. Нахимов сможет при необходимости выполнять задачи в составе корабельных группировок, где его будут охранять фрегаты, к примеру, Адмирал Горшков, Адмирал Касатонов, другие корабли. Такие соединения будут обладать самыми широкими возможностями по уничтожению любых целей. Вторая жизнь «Орлана». Серию тяжелых «Орланов», каждая из которых длиной около 250 метров, заложили на Балтийском заводе в Ленинграде еще в 1973 году. Нахимов вошел в состав военно-морского флота в 1988 году, последний крупный переход совершил в 1997 году а с 1999 года он находится на ремонте. Всего же для ВМФ СССР и России было построено четыре «Орлана» – адмирал Ушаков, изначально Киеров, адмирал Лазарев, адмирал Нахимов, изначально Калинин и Петр Великий. Сейчас в строю числится только один корабль этого проекта – Петр Великий. Он входит в состав Северного флота. Ранее известия писали, что изменения коснулись в первую очередь ракетной палубы и надстроек Нахимова. Обновленный «Орлан» получил универсальные корабельные стрелковые комплексы, УКС которые в зависимости от решаемых задач можно снаряжать ракетами разных типов — цирконами, ониксами и калибрами. Последние нужны для поражения наземных целей. На Нахимов также установили современный комплекс ПВО «Полимент Редут» с дальностью стрельбы до 150 км. На крейсере смонтировали новую электронику, в частности современные радары, цифровые системы связи, что предполагает замену антенного хозяйства. Также корабль получил мощный бортовой компьютер. Он сможет самооценивать обстановку и прогнозировать ход боя. Нахимов вооружен универсальным артиллерийским комплексом АК-130 со скорострельностью от 20 до 86 выстрелов в минуту. Его спаренная 130-м арт-установка позволяет обстреливать морские и береговые цели на расстоянии до 25 километров. Корабль может нести на борту три вертолета К-27, К-29 или К-31. У него есть минно-торпедное и противолодочное вооружение, а также система залпового огня. ВМФ сейчас не только получает новые корабли, но и активно модернизирует свою наземную инфраструктуру. Известия писали, что в конце прошлого года окончился основной этап строительства военно-морской базы в Новороссийске. В Цемесской бухте возведены новые причалы и защитные портовые сооружения. База станет основным местом стоянки подводных лодок Черноморского флота. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик, рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.